Удивительные кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны пилотами Англии. Что вы думаете по поводу этого необычного? Видео когда-то было очень популярным, но сейчас оно начинает набирать ужасающие кадры. Удивительно, но 2020 год был в напряг всем. Но пилот этого не знал. Они видят много чего и не говорят про то, что видят. Кадры, которые были установлены на этом самолете, поверхло не только ученых ужасов, но и политиков, и историков. И даже людей, которые никогда не верили в НЛО, стали понимать о том, что на самом деле происходит в небе. Мы не замечаем того, что на самом деле находится вверху. Да и кому это надо смотреть вверх, когда там все ничего-то и нет. Но на самом деле... Небо скрывает много тайн, и поэтому НЛО скрывается там. Но суть в том, что мы не знаем правду про НЛО ничего. Если на то и пошло, НЛО защищает нашу планету по многим факторам. От природы и даже от космических угроз. Но это только то, что мы с вами знаем. На самом деле мы много видим, чем жертвуем, особенно для НЛО. У нас много есть ресурсов, которые им это надо. Но есть то, что мы ценим больше ресурсов, это жизнь. Поэтому мы с вами халатно относимся. Но суть не в этом. Суть в том, что на самом деле скрывается в небе. И почему множество объектов все-таки защищают людей. Есть тайна о том, что НЛО может уничтожить сразу все подряд. Конечно, нет того, что могло их остановить. Были сделаны огромные разработки людей на то, что почему НЛО все-таки пытается вести нас в заблуждение. Есть множество тайн, которые нельзя объяснить простыми словами. Но давайте мы с вами разберемся. Все моменты, которые происходят на планете, это все делает НЛО. Есть и человеческие факторы, но в основном такие огромные, масштабные, как природные явления, это все делает НЛО. Мы с вами только ждем момент истины, когда это закончится. Но никто из вас не задумывался о том, почему это все происходит. НЛО это часть нашей планеты. да, Но в основном часть нашей планеты это то, что скрывается, дорогие друзья. Здесь мы с вами видим необычную угрозу и считаем, что это все-таки смех и паника. Но поэтому люди и начинают снимать во многих других странах. Но суть в том, что НЛО нагнетают на людей необычную панику. Вы все, наверное, замечали, а, все, мы все начнем бояться того, что приходит из космоса. Но есть множество ошибочных материалов, что НЛО приходит из космоса они находятся на Земле а именно под землей никто не видит да и кому это надо но я вам сейчас кое что покажу очень один удивительный кадр этот кадр также всех тогда напаниковал но суть в том что происходит из-за НЛО посмотрите эти кадры 97 год необычный НЛО где находился недалеко от Греции. Как вы думаете, что за объект и почему он такой необычный? Суть в том, что этот объект вышел из моря. Он ровно завис в этих необычных местах около получаса. После этого он просто-напросто исчез. Суть в том, что множество объектов имеют необычный формат опасности. Мы видели фильмы ужасов, когда НЛО нападают на людей, но есть тайна, которую вы должны прекрасно понимать. Множество тайн, которые есть в этих местах, они закрыты. Есть туннели, которые только знают другие пришельцы. Они переходят туннель через туннель. Есть такой интересный фил... фильм "Годзилла". Там есть через портал они переходят. В другую на другую сторону то же самое здесь происходит также но суть в том что мы с вами не можем их из-за этого засечь они вроде появляются вроде исчезают, но камеры и радары не могут добить той цели которая нам надо почему это все происходит именно на земле потому что они знают землю больше чем мы мы вообще не знаем что находится во первых под землей во-вторых, мы знаем, что находится, но про это мы не говорим. Но суть в том, что если мы знаем, почему, тогда они имеют право здесь находиться. Правильно, контакт людей с пришельцами был, и это неоднозначно. А теперь посмотрите необычный видеосюжет, и как вы думаете, что здесь необычного? Сейчас пилот летит, просто-напросто летит. Вам не кажется здесь что-то необычного? Ну, можете посмотреть внимательно, потому что в этом ролике есть скрытый материал. Ничего, да? Или все-таки что-то есть? Вы ничего не замечаете все-таки? Посмотрите внимательно. Пилот просто летит, и он кое-что заснял. И очень много чего заснял. Правильно. Вы заметили необычное движение дронов НЛО. А вы заметили, когда этот пилот подлетал ближе к городу? И множество вот таких объектов были там. Эти НЛО, как их называют, дроны-защитники. Ну, в общем, у них множество есть названий. Когда пилот подлетал к этому НЛО, он просто его пропустил самолет. Исходя из ситуации, что есть договоренность. Все это очень странный путь такого и необычного момента, что НЛО защищает нашу планету сверху. Никто из вас, наверное, не замечал пришельцев, а именно НЛО, если вы внимательно посмотрите на небо, и вы увидите много необычных тайн, которые вы никогда не видели. Это не спутники. Нет, нет, вы не, даже не думайте. Это не спутник. Это точно. А то у вас множество. Пойдет, что это спутники. Посмотрите внимательно, сколько дронов НЛО находятся над головами нашими. Это не самолеты, это дроны. Они охраняют нас от другого, можно сказать, космического инопланетного вторжения. И что вообще происходит, я, честно, не могу вам объяснить. Как это все делается и почему все знают, что это что-то необычное, летает особенно... Вот посмотрите, подлетаем к городу, и их здесь просто уйма, их просто много. Они просто-напросто как хозяева, посмотрите. Люди просто не смотрят в небо и не могут запечатлеть того, что происходит. Они рядом все пролетают. Что это значит, думайте сами.